But yeah. ocurre 是不会的 Ну, 21 век на дворе. Тогда подпишись. Я все подпишу. Подпишись. Ура! как Да-то мой, Сородик? А? Ну, да, никак. Не, не хотят они его отдавать. Да. Они? Ты же говорил, хозяин один был. Ну, да, молодец, их сейчас по сути двое. Этот не главный. А главный, вот он. Ну, ты его бы вот, за чертиков. Мои преподаватели ним связаться, не хотят эти наказать. Спасибо. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, ты говоришь, времена меняются, времена меняются. <связывая> а простой вопрос <связывая> решить не можешь. Правда? Ну <смех> Макс, ну ты не забывай, что я мне не ну коммерсантов, паяльников пугать. Ой, ой, ой, ой, ой. Это все бессмысленно. Без Натали, вы понимаете, это все бессмысленно. Ну, открой, <смех> Твои люди Двое <смех> людей не смогли вопрос решить. А посмотрим, какой видно. Этот вопрос лежат. Да. да, наш друг уехал. Думаю, да. подписал. Да. А куда он денег? Все подписал. Все, понял, вот, обои. Ну вот. I've been watching <свист> Я сказал, Ну, а забрал, <свист> а? <свист> <Да>. <свист> ну вы, вы Девушка, ну. Ну что, ругались, наверное, да? Понимаете, он пропал. Нет. Ну, не он, так другой. Ну что, ну, такая красивая. Что-то случилось? Здравия желаю. Да. Да. Случилось. Понимаете, у меня жених пропал. А он, а он говорит, жених. Что... Другой придет. Или вообще? Петровна, ему. Ирина Петровна. Наверки. Я парень бросил, телефон не подходит. он стал ну, Понимаете? Ну, вот такая бывает. Но нет, ну... Елена Петровна, ну, зачем у нас головная боль? Примите заявление. И... Девушка, не волнуется. Сейчас у вас примут заявление, она Спасибо огромное. Да. Он в полицию, ты Успокойся, успокойся. Вы что сказали? Я ничего. Диви. Расписен. Вы что, забыли? Девушка, пройдемся со мной. Пойдемте, разговариваться мне, что я следователь Михайлов. Доброе утро, Мишка. Привет. Вот ночью приняли. Давай-давай. Ты на пяточках попрыгай, помогай. Здравствуйте, такая. Витя, спросите, Витя Сергеевич, разрешите? Да, конечно, проходите. Что у вас? Я хотела посоветоваться. У меня в кабинете сидит заявительница. У нее пропал жених. Ну, то есть они собирались пожениться, денег на свадьбу не было. Парень стал искать работу по в конце концов вышел на каких-то людей в Питере, которые предложили ему загробоваться в иностранный регион во Франции на три года. Парень согласился. Свадьбу отложили, и вот месяц назад он уехал, и Стоит ли на свет или с кем не уходить? Нет, на телефонные звонки не отвечают. Родственники родители у него есть? В этом-то и проблема. Да. А ты дома? Ну нет, Что вы хотели, чтобы я сделал? Я хотел, чтобы вы разрешили мне принять у нее заявление. Хорошо, примите у нее заявление. Спасибо. Витя, ты с ума сошел? А в чем дело? Какой-то парень выезжает какой с какой-то девушки куда-то во Францию. Месяц не подходит к телефону. Но человек-то пропал. А зачем нам эта головная боль? Она ему даже не жена. Андрей, мое решение не обсуждается. Это неправильное решение. Почему? Потому что не нужно смешивать личное и суперное. Чемпионы ФУЕФА на этой неделе московские армейцы должны отомстить англичанам, а питерский тинид закрепить успех прошлого тура. В вторник Манчестер Сити ЦСКА, а в среду Тинид Морту. Продолжаются матчи только на МТВ. Новая игровая. Старая команда. Пятницкий. Лучшие результаты достигаются, когда закаляешь характер. Вызыванные в экстремальной жаре, закаленные экстремальным поводом. Наши самые тонкие лиц, которые до совершенства, такие же сильные, как русский характер. Специальная серия «Жилет Южен Броклайз», созданная к играм в Сочи. Проявить стальной характер. Купите своему мужчине отличный подарок. Набор «Жилет Южен Броклайз» и получите шанс попасть на игры в Сочи. «Жилет. Лучше для мужчины нет». Из-за стресса как пружина на взгляд? Примите перстен. Это натуральное средство помогает быстро успокоиться и остаться с собой в любой ситуации. Перстен. Естественно, быстрая помощь при стрессе. Рождение малыша – потрясающее событие. Но ради безопасности со многим приходится попрощаться. Пушистый кот едет к бабушке. Колючие растения – подъезд. А нужно ли прощаться с чистотой, если стирать детским порошком? Просим у Мы начали стирать детским порошком после рождения ребенка, потому что он не но остается пятна. Вот это пятнышко от моркови все-таки порошок не стирает. Попробуйте новый тайт детский. Он разработан специально для стирки детских вещей. Ну как? Великолепно. Да. Сайт детский справился со стиркой отлично. Вот на этом месте было пизновать вот морковь, и все стиралось полностью. Мне кажется, Сайдетский также безопаснее, но результат скирки лучше. А вас, детский, порошок заставляет попрощаться с чистотой. Тогда мы идем к вам. Для максимального результата, следи за экипировкой. Меня лезвие каждый месяц. Живет Южный Прог Лайт. Новый месяц. Новые лезвия. Мальцева развивающим эффектом против боли в спине, старых и мысль. Так, давай. Вот. Финал гон. Разогревает. Боль отступает. Я жив, я исполню три твоих жар. Хочу, чтобы прошла изжога раз, боль два и тяжей желудки три. Нет, такого гастал может. Гастал помогает быстро избавиться от изжоги, боли и тяжести в желудке. Тройное действие Гастала. Турбированный двигатель 150 лошади Максим. Система контроля курсовой устойчивости. Новый сетро МС4 седан. Зимний пакет в подарок. технологии. Пазм, боль. На помощь придет турмолгон двойного действия. Стурмолгон помогает избавиться от боли и устранить спазу. Стурмолгон. боль прогонит он. что лекарственный страх поможет сохранить гам. Вот, ты видишь, какой он ведет? А ты что, мой? А вы, простите, полиция. Есть, Есть пару вопросов. Да, мужики, чем могу? Понимаете? Конечно, это же Шурик. Мы работали раньше вместе, офис ухраняли. Видите, все храняется а в Шурике, а он все у нас теперь в иностранном регионе. Да ну, вам нам сказки-то рассказывают. Серьезно, какие сказки? Он занял у меня денег и уехал. Сказал, что вернет, но забыл, наверное. Немного занял. Прилично. И как он собирался попасть в этот... Иностранный лигиот. Слушайте, я точно не знаю. Через каких-то посредников, по-моему. Они говорят, берут за нас от дваров крепких мужиков, а -а -а. ну и увозят. Бизнес такой. А как на вичнам эти где Не подскажешь? Тут, к сожалению, нет курса. Понятно. Ладно, пойдем. Вам. Спасибо. Пожалуйста. Не пусть сам лично приедет и проверит. Это его работа, а не моя. Он за нее заработал, получается. Потрясающе. Да нет, Миша, это я не тебе. Миша, скажи, пожалуйста, ты давно видел Филимонова? Да нет, я уже звоняю его не могу найти. Ха. А потому ты -то не звонил? Значит, попробуй, пожалуйста, разыщи его. Как найдешь сразу же позвони мне. Все, давай, пока. Это опять вы? Если честно, мне даже импонирует ваше упорство. Оно, конечно, необходимо для юриста. Но, честно говоря, это уже переходит все границы. Похоже на наглость. Вера, вызови, пожалуйста, охрану. Я уже вам не один раз говорил, что я не буду продавать этот завод. Я приобрел этот завод, когда он нафиг никому не был нужен. Когда крысы бегали по цехам. А теперь, когда он приносит хорошую прибыль, произойдите. Честно говоря, вы меня достали. Я. Я. Что там такое? Продолжайте разговаривать. Вам никто не помешает. потрясающе вы считаете что этого аргумента достаточно для того чтобы я про Аргумент будет более естественным. Он уехал за границу. Mm -hmm. Очевидно, влюбился в какую-нибудь девчонку. Почему пропал-то? Все, табу, закончили это дело. Хорошо. А может, это... Что может? Ну, сделал специальный запрос. Узнать, на границе пересекал. А может, он завернулся вернулся давно Миша, услышь меня. Он сбежал от одной вдруг другому. Чего от меня сейчас хочешь? Хорошо. Ну, все таки заявление есть. Надо проверить. Миша, хочешь проверить? Работает, работает хорошо я завтра утром зайду Окей. покея что еще Ты не даешь что деньги я не даю за дату слушай Андрюха, я не знаю бумаги где-то найти не могу к чего не потерял <laughs> не к чего не потерял что что могу дать 3000 нормально вполне достаточно спасибо получу вернуть обещаю Uh quick will Thank you. Зачем? Кому ты знаешь? Мужем. Для чего? Потому что я знаю, что он поможет. Он не поможет, он начальник, когда за никого не говоришь? Я знаю твоего мужа, он никто, я тебе говорю, что там замешаны слишком крутые люди. Они раздавят его и не заметят этого. Если он будет знать, что мне угрожает опасность, он все делает. Перестань звонить. Извини меня. Но я сам знаю, что делать. Да, я вошел. Да. Так, прохожу по центру. А, вот вижу, выдал. Я с вами только что говорил по телефону. Слушаю, какие проблемы? Дело в том, что на меня у меня и они на мою фирму наехали. Мы ездили и раньше, но справлялся сам. Mm -hmm. В этот раз. Они убили моего друга и партнера. Mm -hmm. Поэтому мне нужна ваша помощь. Что вы обратились по адресу. Мы разберемся. Другое дело, что надо будет сказать. Спасибо этим сотрудникам, которые будут решать вашу проблему. Ну да, я понимаю. Сколько? Ну, вы сами все прекрасно понимаете. Сразу всю сумму? Конечно. Мы в долг не работаем. Хорошо. До свидания. Да, сначала я предупредить. Если что, мы деньги не возвращаем. Да, no, я понимаю. Сказать интересную историю. Ну, так и не разговаривать. Да, -да. А вы не Хорошо. До свидания. следует. Продолжение следует. Продолжение До свидания. следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну хер, знаю, что? -то. Сын, я прошу прощения за то, что вмешиваюсь в твою личную жизнь. Тебе не надо с ней встречаться. А почему, почему еще? Не надо, вот и все. Да. Исключена лигрия. купила, да? Теперь А заплатила Ну ладно, тогда я просто... У меня проверка связи. Да. Да, это было так. да. Моему сыну уже не 6 лет. А что получилось? Он дела? Я вставай, я я тоже. не Ну, хотела. полиции. Это тот самый который меня закрыл. Отсудили, я могу пройти. И отправили назад. Мы с дыршоткой. Я тебе все равно где-то Он не сломается я и не изменит себе. Я не остаюсь тех, кто уходится рядом, источать не буду. Шеф, продолжение. Премьера завтра вечером на НТВ. Выдержит и рассчитает я это все. Шеф, продолжение. Ему нравятся мои глаза. А мне нравится средство двойной тех для удаления макияжа с глаз. Двухфазная формула с экстрактом удаляет макияж и мягко ухаживает за кожей, не вызывая раздражения. Попробуй средство для удаления макияжа с глаз от невея. Почувствуй, каким нежно может быть глубокое очищение с новыми мусами для умывания от невее. Мам, а что за белые листики у людей? Они вкусные? Просто у людей нахуй. А мышка бы не болеть, едим листики из эскалипта. Сонарин. Быстро облегчает дыхание при насмах и содержит эскалиптовое масло, известное своими лечебными свойствами. Сонарин. Сила их эскалипта против нас. Ура! Люди знает про сонарин. Вау, ты только что покрасила волосы? Нет, просто теперь мой любимый цвет держится еще дольше. Новая стойкая крем-краска полет с жидкими каратинами. Цвет до 50% более насыщенный и стойкий. Защита от умывания. Стойкая крем-краска полет от шелоскопа. А для блестящих темных оттенков попробуйте новую коллекцию полет роскошные черные. При где появился кашель, попробуйте сленуцию. Сленицию, скорая помощь при кашле. Хотите гигиенической чистоты свежести без сложных конструкций? Есть способ легче? Новый Брэд достик Уникальный двухфазный стикер. Легко прикрепить. Двойное действие при каждом смывании. Раз, обеспечивает гигиеническую чистоту. Два, дарит чудесный свежий аромат. Чистота и свежесть надолго. Новый Брэд достик Раньше люди думали, что только избранные способны бросить вызов стихии, Пока вино доктор не доказал обратное. Навигационная система. Рено Дастер. 4 на 4 для всех. Ужинают после смены. В Ленинграде завтракают перед первой парой. Когда в нефтьюганске забираются повыше, шахтерские опускаются под душе. Все у всех по-своему. Мруко. Весь свой. Первый приема антибиотиков. Нужно заботиться о микрофлоре кишечника. Антибиотики могут подавлять не только вредные, но и полезные бактерии. Постепенно их может остаться совсем мало. Линок содержит комплекс устойчивых к большинству антибиотиков бактерий, которые помогают восстановить микрофлору кишечника. Не забудьте про Линок с первого дня приема антибиотиков. Я, между прочим, к вам обращаюсь. Скажите, с каких это пор вас перестала беспокоить статистика раскрываемости преступлений? Она меня всегда беспокоила. Что-то незаметно. Вот заявление о пропаже человека, а -а -а. которое приняла вас следователь Михайлова. Ну что там с ней? С ума подходили? Вы на что-то намекаете, Александр Михайлович? Я ни на что не намекаю, Виктор Сергеевич. Я констатирую факт. Я навел справки. Установлено, что якобы пропавший гражданин, на самом деле, уехал служить в иностранный регион. А ваше заявление так и осталось, и портит нам всю статистику. Простите, вы сказали, регион? вот что, со слухом плохо, Смирнов? Нет, ну просто. А дебини тоже обочались по с подобными заявлениями. Вот один человек, например, собирался устраиваться на службу. Когда в этот легион не пропал. За два года о никто ничего не слышал. Так, и где эти заявления? Я распорядился не рассматривать. Вот, Виктор Сергеевич, учитесь. Как надо работать? Александр Николаевич, у меня были такие заявления, и я тоже распорядился их не рассматривать. Вот видите, Виктор Сергеевич, мне даже как-то странно, что мне приходится вас учить, как надо работать. Мне только одного волнует, что в этом городе пропадают люди. Что, все так плохо? Вы ведь ей В принципе, есть, но сразу. В какой стати начальник сразу Ну все, хватит хороший. А -а -а. Мы лишь что-нибудь. Да, дверь закрой. Ну что, я на него не буду. Наши. А ты что запираешься? Извините. Mm -hmm. Да все нормально, между хозей. Ну, в общем, я получил официальный ответ на наш запрос. Никаких данных о том, что пропавший покидал территорию страны, нет. Вот так. Да, ребят, все это разводило Какие посредники? Вы в Дум Твербовке, вы в иностранных по Франции. И больше нигде. Это не понятно. У меня есть одна мысль. Я знаю, к кому обратиться. Мишка, слушай, а что ты уже вторую неделю в топлях -то? Ну так, простыл? Даже часы надо? Не, не хотел. Ну, хоть в аптеке таблеток купи. Ага. -а -а. Это братан, Работаем в режиме реального боя. Выйти на пробу, но это не суждается.